И hey, я, дорогие друзья, с вами Я Вули, и сегодня я приветствую тебя на моем канале. И я решил немного поговорить о Fnaf. И два месяца назад у меня вышел видеоролик о Fnaf Plus. Я считаю эту игру достаточно позитивной и хорошей в каком-то роде, можно так сказать. Но у пародии нет пародий обычно. Но нет, это не наш случай. У FNAF Plus появилась пародия FNAF Дурацкий испанский акцент. О, боже мой. Знаете, это пародия на пародию. И как бы это странно ни звучало, я и покопался в этой игре. Правда, спустя два месяца, но окей. Не переживайте, эта игра очень хорошая, и я даже сделал вам перевод трейлера. Хотя там переводить особо было нечего, и обычных знаний английского языка на... Базовом уровне хватило бы каждому из нас, чтобы понять, что там. Но я позаботился об этом. Поэтому готовый трейлер будет сейчас перед вами, а также я его озвучу. Ну и всем удачи. Дисклеймер. Прежде чем смотреть этот трейлер, имейте в виду, что это трейлер для пародии FNAF, любительской игры на основе FNAF плюс Автор идеи Мил Форк и Скот коттон Это не означает, что это лучшая пародия этой игры. Это некоммерческая организация, которая создана только для удовольствия. Пожалуйста, купите оригинальные игры в Steam. То, что вы можете видеть в этом трейлере, может измениться в самой конечной игре. Поющий Фредди. Днем это место счастья и радости. Но тебя тут нет в течение дня. Ты работаешь на ночной смене. Ограниченное поле зрения. Ограниченное время. Закрывайте двери. Смотрите на камеры. Не тратьте всю энергию. 5 ночей с Фредди, минус. Итак, что я могу сказать конкретно по этому трейлеру? Ну, во-первых, он достаточно неплохой. Нам показали все аспекты игры. Во-первых, они не отличаются от стандартного FNAF, именно от ФНАФ 1. Но что я могу сказать сразу? Вот этот вот конкретный момент с аниматроником у двери, а именно аниматроником Бонни. А мы видим сразу его Он стоит у двери, он даже движется То есть мы будем видеть, ну, модельки персонажей Которые ходят, скорее всего, до двери Как они двигаются и так далее Это гораздо поможет нам в игре Ведь мы сможем спокойно закрыть дверь перед ним А не как в обычном ФНАФе гадать Когда же он все-таки там появится Хотя это тоже все рассчитывалось Ну, дальше у нас получается момент с дверьми Типа, door, light а, Ну, это все понятно, как стандартные а, части Следующий момент, который меня зацепил, это вот этот момент из трейлера с восстановлением генератора. Что является достаточно интересным. Ведь я конкретно ничего сказать не могу по этому поводу. Либо у нас будет возможность восстановить батарею, либо аниматроники нам будет целесообразно ломать генератор. Это мы уже увидим в полноценной игре. Кстати, ссылка на игру в описании. Также здесь будет присутствовать вот эта вот фигня из второй части с... Или с третьей части, я не помню какая конкретная часть, но она старенькая достаточно. Где показывалось, ну, какое количество энергии мы используем. То есть, там, типа, одна плашка, это, типа, нормально. То есть, один свет, например. Две плашки, это свет и дверь. У нас это будет также показываться. Возможно, это будет отражаться на времени и так далее. Также мне нравится то, что сверху подписаны дни недели, ну и время, соответственно. И, кстати, очень офигенный кексик с усами. Усы мне напоминает игру Hello Neighbor, которая является одной из моих любимейших игр, что является достаточно прикольным. Так, что я могу сказать? А, вот именно по этому моменту, то что вот камер будет достаточно много. То есть у нас две камеры с наших обоих сторон, камера в кладовке, камера получается в дальнем холле. И что интересно, это камера на кухне, камера у туалетов это получается, да? Также у нас помещение достаточно большое, я не понимаю, это главный холл, это вход получается, да, вот это туалет. Возможно у нас будет сцена со Спрингтрупом, потому что, по крайней мере, в любительской игре, а Спрингтруп умирал именно в... у камеры 0.5 Две камеры в холле, камера у Фоксика, что еще, камера у главной сцены, камера, просто камера, я не знаю, в стандартной игре там вообще ничего нет и камера 0.3 там какое-то странное помещение, но скорее всего мы находимся на камере 0.3, а именно где находится генератор. Эм, ну типа да. Ну вот мы и разобрали трейлер. Теперь перейдем к скриншотам. Скриншот первый. Это получается у нас Фредди Фазбёрс пицца. Но у нас сайте написано бар, поэтому возможно мы будем находиться в баре или нет. Я не знаю. Но no, в полной версии увидим Но мы можем видеть сразу на первом э, Скриншоте Получается трех аниматроников Единственное что мне нравится Что ноги Получается Бонни и Фредди Да я вижу то, что Бонни Находится в костюме Типа таком э, кухонном но ну, вот у официантов такое же бывает э, Фартучке, вот Но ноги по моему взяты Просто от Фреддика Да по моему это так Гитара прикольная. Второй скриншот. А, здесь мы видим экранчик. Экранчик как в пятой части, а именно сестра локашн. Неудачная, по-моему, часть, но ничего против не имею. Там есть типа, куча прикольных моментов. И там мультики. Возможно, каждую типа, смену а, нам будут показывать а, как в фильмы. Я же говорю, как в этой части пятой. Скорее всего, будет так. Я не знаю. Но, скорее всего, мне кажется, что да. Это мне напоминает вот типа просто домашнее устройство. это типа кресло, это типа телек, а, там вентилятор. Мне кажется, это просто дом, мы будем еще находиться. Дальше, мне кажется, этот момент с камеры, да, это камеры, очевидно, то что сверху вот такой вот значок, который обычно в камерах. И получается, Бонни смотрит прямо на камеру, по-моему, это он находится в вентиляции или в каком-то из холлов но он стоит прямо и смотрит в камеру, что я могу сказать по модельке Бони? да, она, в принципе, неплохо проработана, а, по-моему, взяты из первой части даже, либо это, ну да, это стопода в Бонни, потому что у Фокси закрытый глаз, ну и, конечно же, ухи. Так, следующий скрин, и тут уже, типа, вопросик, ну, текст присутствует, ты что, отказался от меня, ну, либо забыл меня, ну, как-то так переводится, Возможно, это наш коллега-охранник, который в костюм. Возможно, это даже Springtrap. Но одна из моделей, ведь, наверное, это имеет место быть. Потому что... Кто может спрашивать, типа, забыл обо мне? Потому что в новых частях Спрингтрапа забыли. Я не говорю про ФНАФ игра полностью построена на нем, Именно Спрингтрап, который зашел в компьютерную версию игры... Но мне кажется, спинтрап в реальном мире, вот по версии FNAF, Menus, имеет место быть. И он все еще жив. И находится в костюме. И возможно, мы будем как-то с ним контактировать. Следующий скрин это у нас получается наш офис. Что мы можем в увидеть в офисе? Снизу колоночки, коробки, э плакат с Фредди стандартный. Также у нас есть э 4 аниматроника. То есть, Фокс у нас тоже присутствует. Это логично, он главный персонаж. Ну, один из главных персонажей в данной игре. Мониторчик, вентилятор, кубик Рубика, какая-то фотография кошки на столе, ну и, в принципе, сама дверь. Больше ничего интересного я не вижу. Ну и кексик. Кстати, здесь дни меняются, и возможно, возможно, но нам будет надо прожить неделю, как и в стандартной части, я так и думаю. Так, следующее, это у нас скриншот с камерой 0.1, 11.11.098. А кто знает, что за дата, пишите... Ну, не дата а именно. Кто шарит, напишите, короче. А, здесь на скрине мы видим Бонни, Чику и Фредди. Я не вижу. Возможно, Фредди уже ушел. А, но обычный скрин с камеры, но это показывает то, что мы будем включаться. Переходить по камерам, и одна из камер будет выглядеть вот так. Очень замылено все. Так, дальше у нас еще один э, скрин с камеры, можно так назвать. Кстати, очень странно, то, что не подсвечивается, что за камера, потому что на одном скринке прям видно, а именно в трейлере было видно то, что типа камера подсвечивается, здесь ничего не понятно. Но, возможно, это камера 04, либо, либо камера 07, потому что это явно стандартный холл. Что за аниматроник, я до сих пор не понимаю, это фрейдик. Да, это фрейдик с топодов. Если не прав, попросите меня в комментариях. Ну и на этом наши, получается, скрины заканчиваются. Что я могу сказать? Ну, по скринам я могу сказать то, что игра достаточно неплохая. Графон очень прикольный. Также, если персонажи будут двигаться прямо как двигаться, то это круто. М -м -м, геймплей смешан, по-моему, с пятой частью. Ведь мы приходим домой и смотрим телек. Ну, в целом, игра мне понравилась, в общем-то. Она неплохая, она на первой части, если она выйдет, ну в скором времени должна, по крайней мере, выйти, э, то я с радостью ее попробую пройти. Ну, вот как-то так. Пишите свое мнение о данной игре в комментариях, а я пошел. Всем удачи и всем пока.